Всем добрый день! Мы снова рады приветствовать вас на нашей очередной прямой трансляции. Сегодня со мной снова Ярослав Чародей практически, который своими чарами, так сказать, пользуясь, строит огромные структуры, занимается бизнесом в интернете. Это величайший специалист в области MLM, поэтому скоро вы с ним более тесно будете взаимодействовать. Но... Хотелось бы начать э, с одного вопроса, который был в комментариях буквально э, вчера, после последнего видео. Все обратились ко мне с вопросом, что это за очки такие, Юрий, почему вы в очках и боитесь показать свои глаза, наверное. Это не просто очки, это очки э, называются Prism Space, они прям так и называются. То есть э, в США, в штате Невада есть компания, сейчас небольшая реклама, mm -hmm. прорекламируем. Uh, есть компания, называется PRISM Space, они выпускают вот uh, всякие вот такие вот модные uh, аксессуарчики, очки. И так как сегодня у нас разговор пойдет о криптовалюте, которая называется PRISM, а сайт этой криптовалюты называется PRISM.Space, PRISM.Space, поэтому я все три дня uh, работаю, скажем так, вот в этих очках, то есть я не пытаюсь... Uh, я не стесняюсь никого и взгляд не прячу, ну просто это клевый модный аксессуар, который помогает. Глянем на призму сквозь призму. Да, вот чтобы посмотреть на призму uh, через очки Prism space, поэтому я думаю, это даже будет лучше работать. Итак, uh, мы начинаем, uh, наша прямая трансляция началась. Здесь у нас, uh, вы во время прямой трансляции, может быть, не увидите, но... Uh, у нас здесь работает проектор, поэтому при монтаже в высоком качестве будет видна uh, презентация. И сегодня мы говорим о новой криптовалюте. Новая криптовалюта, она называется PRISM, как я уже сказал. И это uh, совершенно новый продукт, который работает по совершенно новым технологиям. И я попрошу вас, Ярослав, переключить слайд. Uh, и вот на этом слайде мы первый слайд мы видим описание. Значит, что такое призм? Призм это полностью децентрализованная и саморегулируемая электронная валюта. Новая реализация концепции криптовалюты, позволяющая любому пользователю быстро и надежно производить денежные переводы, словно передача денег из рук в руки. Значит, Здесь очень коротко мы скажем о технологии, потому что э, все технологические моменты мы рассмотрели в предыдущих э, семинарах, что такое блокчейн, как происходит добыча монет, мы рассмотрели, что такое proof of stake, proof of work, парамайнинг, как устроен блокчейн. Поэтому, если вы э, не посмотрели два предыдущих семинара, я рекомендую вам на этом канале просто подписаться на канал и посмотреть э, два предыдущих видео, они будут в хорошем качестве, и вы сможете все четко понимать, если вам сейчас что-то непонятно. Но я вам просто расскажу о том, что, что такое призм с технологической точки зрения. Значит, призм это криптовалюта, использующая блокчейн, и она имеет ряд преимуществ. Значит, она строится, применяется с UBD H2 датабаза вместо бинарного хранилища. Ядро системы это Next Ядро, то есть это новое поколение криптовалют, построено на системе Next, и в ней преобразован механизм подтверждения транзакций с линейной аддикцией депозитарных процентов по сложному, по псевдосложному проценту, и направлено это все на реализацию P2P систем взаиморасчетов между пользователями сети. В системе присутствует комиссия за операции, направленная на защиту сети от DDoS-атак, то есть от флуда. То есть сама комиссия, которую используется в системе, она не просто взимается плата за транзакцию. У нее есть масса нагрузок, об этом мы поговорим сейчас чуть позже. И двухфакторный механизм генерации монет. То есть у нас призом использует симбиоз Proof of Stake, и парамайнинга. Об этом мы сейчас будем говорить. Итак, я попрошу вас, Ярослав, включить следующий слайд. Значит, что такое призм? Значит, призм позволяет совершать мгновенные транзакции, независимо от того, в какой точке света вы находитесь. То есть отправка из кошелька в кошелек происходит практически мгновенно. В течение максимум одной минуты криптовалюта призм передается из кошелька в кошелек. Дальше. Все это естественно, все это работает 24 часа в сутки. Каждый пользователь 24 часа в сутки имеет возможность подключиться к сети Призм и совершать транзакции либо делать какие-то переводы. И также вот фиксированная комиссия полпроцента. Что такое фиксированная комиссия полпроцента? Значит, в системе Призм у нас есть комиссия. Ну она составляет 0,5 процента либо это минимальная сумма либо минимальная сумма 0,05 призм да, то есть, ну, грубо говоря 5 копеечек то есть отправляя транзакцию в которой комиссия будет пол процента меньше, чем 5 копеек, то система с вас возьмет эту комиссию 5 копеек. То есть, грубо говоря, отправляя одну копейку, к ней всегда 0,1, к ней всегда прикрутится 5 копеечек. Зачем это сделано? Значит, первая функциональная нагрузка вот всего этого – это избавить систему от так называемого флуда. О, упала, сейчас мы все поднимем. Избавить систему от так называемого флуда. Что такое флуд? Сейчас блокчейн-сеть биткоина сталкивается с такой проблемой, что можно отправлять по одному сатоши анонсировать транзакции, по 0.1 сатоши, там вообще минимальные-минимальные суммы, и при этом, так сказать, забивая, это же все идет в анонсы блокчейна, и, соответственно, вот этими мелкими транзакциями с минимальной комиссией, а иногда и без нее, можно зафлудить сеть, и сеть встает, э, поднимается количество транзакций в сутки, там, более там, 200 тысяч Что сегодня не происходит? Что сегодня, в принципе, и происходит с биткоином. И сеть останавливается, и транзакции идут крайне медленно. То есть, если у биткоина транзакция может идти несколько дней, то это и сделано из-за того, что комиссию можно выбирать либо больше, либо меньше, то mm -hmm. в призм комиссия фиксирована. И она фиксирована для того, чтобы, во-первых, тот, кто захочет флудить систему, он имел бы денежные затраты в виде этой комиссии. А во-вторых, эта комиссия, она попадает к форжерам. То есть, кому-то это будет тоже выгодно. То есть, зафлудить призм гораздо сложнее, чем биткоин. Пожалуйста, следующий слайд, Ярослав. Соответственно, на этом слайде мы говорим о том, что Призм uh, – это абсолютно стопроцентно децентрализованная система. Она не зависит ни от каких финансовых регуляторов, у нее нет зависимости там, ни от каких государственных структур, у нее высочайший уровень безопасности, то есть если ее использовать как систему передачи денег, и информации то есть все передается в зашифрованном виде по протоколу ша 256 то есть даже те сообщения которые передаются через сеть призм их невозможно расшифровать ну на это по крайней мере уйдут там десятки столетия для того чтобы расшифровать эту информацию и отсутствует э, какой-то центр эмиссионный который бы мог влиять на генерацию Монет. Сейчас мы об этом поговорим подробнее, потому что это как раз заложено в исходный код криптовалюты PRISM, то, что добыча монет происходит всеми пользователями одновременно. Давайте, Ярослав, следующий слайд. То есть мы говорим о том, что система PRISM она полностью анонимна, то есть все, что в ней происходит, оно закодировано и... Мы можем использовать так, у нас проблема. Оп, есть, да. Значит, полностью анонимная система. Есть возможность, ну, по крайней мере, сейчас на данном этапе идет разработка различных сервисов, подключение бирж для того, чтобы призм можно было легко, свободно и непринужденно обменять на обычные бумажные там фиатные деньги. В перспективе, возможно, в течение даже этого года – появятся карты пластиковые и некий сервис, с помощью которого можно будет призом обменивать по фиксированному курсу на любую валюту, и с этой карточкой можно будет пойти э, расплатиться в магазине, в кафе, э, ну, либо просто снять наличные. Соответственно, э, вот здесь у нас есть такая запись о том, что призом возможно использовать для оплаты товаров и услуг. Это Я бы хотел поподробнее на этом остановиться в моменте, потому что биткоин и ну, большинство криптовалют, они на данном этапе развития являются в большей степени инвестиционным инструментом. То есть, что это такое? То есть, люди, покупая биткоин, надеются его купить сегодня дешевле, завтра продать дороже, идут на бирже, и биткоин превращается в некий инвестиционный инструмент. По большому счету биткоин – это как э, золото в материальном мире. Да? То есть биткоин – это золото цифровых технологий. То есть э, на него можно ориентироваться, но использовать биткоин в ежедневных платежах практически невозможно. По причине того, что, например, вот э, буханка хлеба стоимостью там, ну, условно 5 рублей э, в биткоинах, в биткоинах, вот, в БТЦ, да? угу. она будет стоить… Ноль ну, Может быть, даже вот этот ноль лишний. И вот здесь вот там пять, один, три, к примеру, да, там, по сегодняшнему курсу. А может быть, даже и меньше. И проблема в том, что из-за того, что биткоин торгуется на бирже, да, то есть у него курс, там, какие-то изменения курса происходят. Вот эта сумма, она меняется ежесекундно. То есть вы, уходя в магазин за буханкой хлеба, Имея там 5 Сатоши, вы пока будет стоять указ цена на этот хлеб поменяется. Поэтому биткоин невозможно использовать в качестве платежного средства по причине того, что он имеет а, инвестиционную ценность, то есть это как акциями Газпрома же нельзя расплатиться в магазине. Нельзя. Поэтому они не очень удобны, они тоже символизируют деньги, но использовать их как расчетное средство практически невозможно. А при, в призм эта проблема решена. То есть призм, во-первых, он работает максимально быстро, то есть транзакция совершается всего за одну минуту. И, соответственно, из-за того, что в призм используется механизм парамайнинга, и этот механизм, мы сейчас попозже о нем чуть поговорим поподробнее, он как раз стимулирует искусственную инфляцию внутри системы, которая будет удерживать курс, Примерно в пределах одного доллара, там плюс-минус 20-30 процентов на протяжении всего периода, пока будут генерироваться новые монеты. Угу. Вот, а Можно сразу к слову? Давайте. Вот если у нас биткоин делится на 10 тысяч частей, да, если да. Не считаясь, да, то призм делится Только на... на 100. То есть это как рубль и копейка? Как рубль и копейка, да. То есть э, изначально система призм, она разрабатывалась а, с точки зрения того, что это не инвестиционный инструмент, а средство удобного расчета. Расчет, в первую очередь. В первую очередь, средство э, расчета. Соответственно, в призм, так как он работает на блокчейне, в нем нет такой возможности, как отмена платежа, кэшбэки там какие-то и так далее и тому подобное. Uh -huh. То есть, если вы... Это вы... Безопасности. Да, это безопасность. И, то есть, если вы совершили транзакцию, то эта транзакция гарантированно пропишется в блокчейн, ну и назад уже ее забрать... Будет нереально. Давайте следующий слайд. Сейчас мы вот как раз э, важная информация. Базовая эмиссия призм. Что такое базовая эмиссия мы говорили на первом занятии. То есть э, в, при генерации блокчейна призм э, был заложен такой механизм, что в первом блоке генезис было сгенерировано 10 миллионов монет. А финальная эмиссия призм составит 6 миллиардов монет. То есть генезис произведет 6 миллиардов монет, после чего он остановится. Вот сейчас на этом моменте, давайте поподробнее остановимся. А вот здесь вот у нас будет количество монет. Количество монет. Вот. А вот здесь такая шкала временная, время. А, существует определенный четкий план, по которому будет развиваться сеть призм. Значит, а, что в этом плане? Значит, начальная эмиссия от 10 миллионов, количество монет будет с каждым годом, а вот здесь вот у нас один год, два года, три года, четыре года, ну, пять лет. Примерно в течение пяти лет произойдет, ну, а, Сложно это спрогнозировать, это будет зависеть от количества числа транзакций, от э, количества роста держателей кошельков и так далее. То есть много факторов от но, интереса, от интереса да, к системе, но примерно этот период займет от трех до 6 семи лет. То есть, генерация монет. Есть, техническая все равно основа какая-то вот расчета есть. Ну, э, да, есть много разных вариантов развития событий, э, много неизвестных переменных, но примерно от 3 до 6 лет. Вот этот период займет до генерации 6 миллиардов монет. Соответственно, как это будет происходить? То есть, монеты будут генерироваться, их количество будет расти, и, соответственно, у нас вот здесь вот есть определенные этапы. Значит, сейчас мы находимся на первом этапе. Первый этап – это этап децентрализации сети. То есть, почему вот сейчас там, как говорят, призм, призм, а где его купить? Да его, в принципе, купить-то негде, его никто не продает. Он распределяется, распределяется мелкими партиями среди определенных людей в разных точках мира. То есть, чтобы не быть голословным, уже на сегодняшний день – Идет дублирование крупных MLM-структур в Индии, в Индонезии, в Южной Африке, в Нигерии. И там еще ряд каких-то стран, которые сейчас ведутся переговоры, подключаются крупные сетевые лидеры для того, чтобы продублировать свои структуры. Сейчас, когда мы будем говорить о механизме парамайнинга призм, вы поймете, для чего это делается. Но на данном этапе первый этап – это дублирование структур. После того, как будет произведено вот это дублирование структур, средства, вырученные от реализации призм вот этим лидерам в разных точках мира, они будут потрачены на проведение различных, значит, вот тут вот у нас лидеры, да, лидеры. То есть, по большому счету, сейчас в призм подключаются только лидеры, которые имеют структуры и которые готовы к развитию этой системы и готовы взять на себя ответственность за Вообще за всю эту историю в целом. Соответственно, лидеры подключаются на первом этапе, дублируют структуры. Это в течение первого года происходит. А, примерно уже, может быть, к осени, да, сейчас пока лето, вот эти все переговоры, к осени начнутся глобальные пиар-компании. То есть, а, ну, как вы знаете, ну, может быть, знаете, не знаете, я два слова скажу буквально. Уже а, стандартная там реклама, она может работать только в одном направлении – создании узнаваемости бренда. То есть, например, работая в направлении создания узнаваемости бренда, можно вешать там наружную рекламу, можно просить каких-то звезд что-то там сказать об этом, но по большому счету эта реклама не будет являться средством привлечения именно внимания к определенному продукту. Поэтому будут проводиться некие пиар-акции, с помощью которых будут создаваться информационные поводы – в рамках этих информационных поводов будет э, появляться призм э, на телевидении, в газетах. Причем это будут не заказные статьи, как многие криптовалюты сейчас там, и другие проекты. Они э, кичатся тем, что вот там вот о нас написал Forbes, о нас написали эти, о нас написали другие. По большому счету кликаешь на этот э, сайт Forbes, и видно, что это... Просто там даже будет написано, что это на правах рекламы. То есть все эти статьи – это обычная заказная реклама. То есть те люди, которые понимают, что они читают просто рекламные статьи. То есть это ни о чем. То есть должны создаваться именно информационные поводы, которые СМИ уже берут как нечто. Какие поводы, я пока промолчу, но есть пиар-группа, которая над этим работает. Далее, после того, как будет значит, вот рекламный активный рекламный пиар пиар-компании начнутся, в этот момент предположительно начнется рост числа желающих приобрести э, криптовалюту призм, ей да, пользоваться. Это. Эти люди будут приходить из разных источников, они будут э, сыпаться на тех, кто был в начале, вот эти лидеры, которые произвели предварительную закупку и начали заниматься промайнингом, генерацией монет, на них начнут сыпаться новые вот эти вот участники. Соответственно, мы должны понимать, что это будут люди, которые в принципе далеки от мира криптовалют, и им по большому счету не важно, что это будет, биткоин, не биткоин, им важно, что это было удобно, выгодно, выгодно и понятно, как этим пользоваться. Поэтому за вот этот первый и второй период образуется некое количество э, людей, которые в интернете будут, во-первых, обучены полностью, они будут четко понимать, как пользоваться, они будут знать, как это правильно объяснить. И уже дальше на них посыпется вот этот поток людей, желающих приобрести призму. В этот момент уже можно будет работать с биржами, можно выводить призм на биржевые торги и так далее и тому подобное. Но там уже каждый может действовать, как ему захочется из этих лидеров, по причине того, что система децентрализована, влиять на нее невозможно. Все инструменты, электронные подключения API и так далее и тому подобное, все это... В общем доступе, код открытый, каждый может абсолютно все что угодно сделать с призом. Соответственно, дальше по мере вот развития всего этого будет производиться вот эта генерация монет. И, к примеру, спустя 4,5 года произойдет остановка парамайнинга. Парамайнинг стоп. И вот... В момент, когда произойдет остановка парамайнинга, генерации новых монет всеми пользователями одновременно, будет проведен первый в мире блокчейн-референдум. Блокчейн-референдум. Для чего это нужно? И как он будет проводиться? А, так как система работает на технологии proof-of-stake, а, существует такое понятие, как форжинг, генерация новых блоков для блокчейна. И вот а, среди тех форжеров, и форжащих узлов, которые занимаются форжингом, будет проведен вибин, э, э, референдум, uh -huh. в рамках которого будет э, в первом туре будет задан вопрос, стоит ли увеличивать эмиссию монет. Или нам достаточно 6 миллиардов, для того, чтобы она превратилась уже в инвестиционный инструмент, как биткоин, чтобы он просто торговался на рынке, там, выше, ниже, ну, каким-то образом uh -huh. можно будет пользоваться им э, в качестве... Покупки товаров, услуг и тому подобное. Если сообщество форжеров решит, что э, нужно остановить это, ну, то есть мы не будем генерировать новые монеты, то, соответственно, ну, не будем, значит, не будем. Если сообщество форжеров на блокчейне четком, честном, справедливом и открытом голосовании э, решит, что генерацию монет нужно продолжить, то будет проведен второй тур голосования – в рамках которого будет определено, какое количество монет еще сообществу требуется для того, чтобы дальше продолжать развиваться. То есть, ну вы понимаете, да, то есть 6 миллиардов монет при развитии по всему миру этой системы – это очень мало. Ну, это, видите, да. это совсем мало. То есть для того, чтобы обеспечить возможность покупки товаров и услуг, какого-то товарооборота и тому подобное – это ничтожная сумма. Поэтому, если будет принято решение об увеличении эмиссии – то это решение будут принимать сами же а, держатели форжащих узлов. Как только держатели форжащих узлов примут это решение, будет произведен а, ну, не форг, а обновление будет выдано. То есть в рамках этого обновления в исходный код парамайнинга будет внесено изменение. Число 6 миллиардов будет заменено на то число, которое а, решит сообщество. И парамайнинг возобновится снова. Вот это как бы, основная концепция и идея развития самой сети. Как эта сеть будет развиваться и множиться, сейчас мы поговорим об этом чуть позже. Давайте следующий сайт, слайд. Значит, следующий слайд, мы говорим о, мы говорим о преимуществах. Значит, преимущества призм основные, это какие? Первые преимущества – это… То, что используется уникальная технология парамайнинга. То есть пока а, технологию парамайнинг на криптовалютах реализовали только для криптовалюты призм. Это эксклюзивная вещь, но уже ведутся переговоры с различными MLM-компаниями, именно а, товарными MLM-компаниями. И сейчас вы попозже поймете, почему это делается, потому что а, сама система развития MLM 2.0 подразумевает использование блокчейна. А именно парамайнинг и та технология, которая в нем применена, она и позволяет строить вот эти вот сетевые связи для, та, для товарных MLM-компаний. Далее, второе преимущество, это время генерации блока составляет 59 секунд. То есть вот этот, мы давайте тут остановимся, вот если мы возьмем блокчейн, биткоин, а, его блокчейн и призм. Призм у нас вот такой, вот такой призм. А, соответственно, у биткоина блок генерируется раз в 10 минут примерно. У призм блок генерируется одну минуту. Каждую минуту появляется новый блок в блокчейн. У биткоина можно 128 транзакций безопасно запихнуть в блок. У призм 256. То есть, вы уже чувствуете, да. да? То есть, пропускная способность сети в 10 раз выше, даже, да. может быть, в 15 раз выше. То есть, она гораздо быстрее генерирует новые блоки. Соответственно, это говорит о том, что сама сеть работает четче, быстрее, в ней есть определенная четкая комиссия, и, соответственно, вот этот вот момент с форжингом, там вот как на биткоине поставил маленькую комиссию, тебе там долго транзакция mm -hmm. идет, поставил побольше, пошла быстрее. Здесь это вообще исключено. Все транзакции имеют фиксированную комиссию. И, соответственно, это позволяет как раз добиться вот этой вот цели, которая дает возможность использовать призм именно как средство расчета. Далее, у нас вот из преимуществ это использование глобальной P2P-системы PRISM-STORE, но а, о PRISM-STORE мы поговорим отдельно. Сейчас, может быть, время у нас останется, и я вам примерно объясню концепцию PRISM-STORE, что такое вообще. PRISM-STORE, по сути, это будет центробанк некий, но чуть-чуть позже об этом. И возможность сопровождения транзакций а, некими комментариями. То есть при создании транзакции в кошельке PRISM каждый может а, написать все, что угодно, либо просто даже за 6 копеек призм отправить любое криптованное сообщение. И впоследствии, в ближайшее время уже идет разработка, будет создан сервис IP-телефонии. IP-телефонии, который будет работать на <coughs> криптованном канале блокчейна призм. То есть как это будет устроено? Будет определенное программное обеспечение использоваться сторонние, не наши. Есть несколько разных программ, связанных с IP-телефонией, например, Zoyper. В Zoyper будет просто, э, у вас будет внутри вашего призм кошелька, вот этот QR-код, к нему будет привязан ваш ID Zoyper. То есть вы будете просто так пик на этот QR-код Zoyper, и будут в Zoyper сразу же прописываться все настройки вашего телефона. И все пользователи внутри сети смогут писать друг другу смс ки и звонить по телефону. Уже мессенджер внутренний. Ну, угу. это будет э, не внутренний мессенджер, это будет отдельный сервис, это будет отдельный сервис, который будет давать возможность людям разговаривать по всему миру по 100% закриптованному каналу. Все это будет идти через наши ноды, вот эти вот форжеров. И это будет давать возможность э, просто говорить, э, об этом никто не будет знать. И оплата, оплата за эту услугу будет приниматься в призм. То есть, это будет такой элемент продвижения. То есть, если кому-то нужна шифрованная сеть, связь, мы готовы вам ее предоставить, но покупайте призму и платите за безлимитку каких-нибудь 100 призм в месяц. Да. Тут наверное, вопрос надо задать, наверное, кому больше она не нужна, чем кому она нужна. Ну, скажем так, она нужна сейчас всем. Вот, давайте следующий слайд. То есть, мы говорим уже о том, что запланировано. И сейчас мы переходим к форжингу. Значит, вчера мы подробно поговорили о том, что такое форжинг. Форжинг – это генерация новых блоков в блокчейне. Соответственно, если в классическом виде proof-of-stake технологии используется, этот метод генерации блоков используется для того, чтобы генерировать новые монеты от генезиса, да. то в призм эта функция генерации монет у форжинга отключена, ее нету Форжинг это элемент поддержания сети. То есть, по сути, это администрирование и получение комиссии, о которой мы говорили, 5%. Значит, mm -hmm. что происходит? Вы скачиваете себе на компьютер ну, или на сервер форжащий узел. Этот форжащий узел устанавливается, ну, в принципе, даже есть у нас а, версия для Windows. А, на этот форжащий узел, для того, чтобы включить функцию форжинга и включиться в сеть генерации новых блоков, нужно стационарно положить одну тысячу призм. Тысячу mm -hmm. монет. Mm -hmm. После того, как эта тысяча монет стационарно пролежала одни сутки на этом аккаунте, то есть получила 1440 подтверждений блокчейна, можно включить функцию форжинга, там такую вот зелененькую кнопочку. И как только ваш форжащий узел сгенерирует несколько блоков в общей цепочке блокчейн, внутри форжащего узла, там справа есть такая кнопка «Анонсировать свою ноду». То есть вы свою ноду можете уже анонсировать как официальную часть сети, к которой могут подключаться другие пользователи. Через нее как раз пойдет вот этот вот криптованный канал связи. То есть это будет работать по принципу Тор-сети. Uh -huh. Все, наверное, знают, что такое сеть Тор. Вот. И по этому принципу все это будет работать. Соответственно, для того, чтобы анонсировать свою ноду в эту сеть, понадобится обратиться к своему провайдеру интернет и заказать у него персональный IP-адрес. Потому да. что, э, так как вы на домашнем интернете, ну, если да, да. установили это на компьютер, вы не можете в сеть анонсировать э, свой узел, потому что э, IP-адрес вашего компьютера – это адрес э, вашего провайдера. Через посредника. Через посредника. Нужен вы... прямой. Да, нужен прямой, выделенный IP-адрес. Соответственно, вы его анонсируете в сеть, ваша нода появляется в списке э, форжащих узлов, через которые будут уже коннектиться другие пользователи. То есть вы становитесь непосредственно стопроцентным администратором всей сети блокчейн. Персональным. Кто? Персональным, да. То есть, соответственно, каждый, кто ну, занимается форжингом. Выгода. выгода в чем? Соответственно, вы генерируете блоки. Мы говорили о том, что в каждый блок записывается 256 транзакций. И вот каждая транзакция, которая попадает в генерируемые вами блоки, комиссия от этой транзакции в виде полпроцента, она попадает на баланс вашего кошелька. Пол процента э, от каждой транзакции. транзакции. Вот если у вас в кошельке э, в, в блоке 256 транзакций, то с каждой транзакции вы получаете полпроцента. процента. Это. Когда сетевики, вы слышите, о чем идет речь? Ну, это как бы на самом деле не MLM составляющая, об MLM-составляющей. Мы сейчас поговорим подробнее. Это вознаграждение за администрирование сети. То есть, знаете, есть такая функция, там вот сетевой администратор, что ты делаешь? Ну, я сеть администрирую, у меня там сервак, там, я что-то делаю. Вот, вот здесь то же самое. То есть вы, администрируя сеть призм, генерируя блокчейн, пропуская через себя транзакции, делая вот этот вот узел для э, шифрованных э, сообщений и так далее и тому подобное, вы получаете как зарплату, по большому счету, фиксированную зарплату в виде полпроцента, от тех транзакций, которые проходят через вашу сеть. Я правильно понял, что такой узел может быть установлен на обычном персональном компьютере? Такой узел, да, сейчас у нас есть на GitHub выложен инсталлятор, его можно поставить даже на Windows, там, начиная от восьмерки. Ноутбук любой? На Но любой ноутбук. Самое главное, чтобы любой ноутбук был подключен к интернету, имел выделенный IP-адрес, тысячу монет, стационарно находящихся на балансе, все, он участвует в форжинге получает эту комиссию. Давайте дальше. Ну, здесь мы говорим о э, преимуществах. Ну, основные преимущества, мы вчера более подробно это все разбирали. То есть, соответственно, так как призм работает на форжинге, а не на майнинге, то есть это экотехнология, мы не требуем больших затрат на электроэнергию. Э, в принципе, это очень экологично, ну, в отличие там, от э, майнинговых систем биткоина. Ну и поэтому и существует такое понятие, как эко-криптовалюта. Это не с точки зрения, что мы там деревья сажаем. Это с точки зрения того, что мы не просим добывать там полезные ископаемые для того, чтобы генерировать эти монеты. То есть вот в этом эко заключается. Давайте следующий слайд. И вот сейчас мы переходим как раз к MLM вот этой вот составляющей. Значит, парамайнинг. Что такое парамайнинг? Парамайнинг – это система MLM 2.0. То есть это система, в которой связи пользователей, вот этих вот последователей, цепочки MLM, они прописаны в блокчейн, и они там находятся абсолютно всегда, никогда они не меняются, ничего с ними не происходит. То есть это совершенное ноу-хау на рынке, скажем так, MLM технологий. Во-первых, оно лишено э, таких вещей, как э, реферальные ссылок нету никаких. Uh -huh. Не нужно никого никуда там тянуть, что-то объяснять, продавать и так далее. Соответственно, и на этой технологии парамайнинга происходит генерация монет. Генерация монет происходит по двум параметрам. Значит, а, можно сейчас? Да. Нас смотрят не только э, сетевики, но и люди... Э, может быть, далекие от этого, но тем не менее люди, которым интересно, ну, предприниматели, можно сказать, и просто активные люди. А, я правильно понимаю, что здесь э, смысл э, вот этого парамайнинга – это э, партнерская программа. Это партнерская программа, программа для масштабирования сети. Да, многоступенчатая партнерская программа. Очень многоступенчатая программа. А сейчас сколько, сколько, да, Сейчас да. мы об этом подробно поговорим. Значит, Генерация монет генерация – монет, э, это вознаграждение за хранение этих монет на вашем кошельке. Она э, основывается на двух параметрах. Угу. Значит, первый параметр – это количество монет в личном кошельке. Вот сколько у вас монет лежит на вашем аккаунте. Угу. Соответственно, как это происходит? Если у вас от одной до 99 монет… Вот такую линию проведем. Если от одной до 99 монет, то вы а, генерируете новые монеты со скоростью 0,12% монет, ну, к той сумме, которая у вас вот здесь на кошельке находится, в сутки, за 24 часа, за 1440 блоков, вы сгенерируете плюс 0,12% новых монет. А, это каждый день. Если у вас от 100 монет до 999, ну, скажем, до 1000, то вы генерируете монеты со скоростью 0,14 mm -hmm. в сутки. Если от тысячи монет, если от тысячи монет до 10000 тысяч монет, то вы генерируете со скоростью 0,18 в сутки новые монеты. Если у вас от 10000 тысяч монет до 50 тысяч монет то вы генерируете со скоростью 0,21% в сутки. А, соответственно, если у вас от 50 тысяч монет в кошельке ой, вот так вот, от 50 тысяч монет до 100 тысяч монет, то у вас монеты генерируются со скоростью 0,25% в сутки. И, соответственно, если у вас от 100 тысяч монет в кошельке до. 500 тысяч монет в кошельке, то монеты генерируются со скоростью 0,28% в сутки. И если у вас уже от 500 тысяч монет, то есть вы такой богатей, до 1 миллиона, то вы генерируете со скоростью 0,33% в сутки. То есть казалось бы, что это ну, не очень большие цифры, но у нас присутствует такой фактор, как Множитель. А множитель – это как раз и есть элемент, так сказать, увеличения сети. Да? То есть, по сути, это MLM-фактор. Mm -hmm. То есть, этот множитель, он применяется и рассчитывается из количества монет, находящихся у ваших последователей. То есть, сейчас мы поговорим об этом подробнее. Но ну, просто, чтобы мы к цифрам перешли, то… Ну, можно следующий слайд? Mm -hmm. Так, вот следующий слайд. Вот второй параметр – это множитель, который применяется к вот этим числам. То есть, в зависимости от того, какое количество находится в кошельках ваших последователей, соответственно, вы имеете множитель, который ускоряет генерацию, добычу этих монет. То есть, если у вас там, 100 монет, к примеру, да, и вы имеете последователей, ко общее количество монет, которых составляет, там например, 10 тысяч монет, то у вас вот это вот число, 0,14, умножится на множитель 2,36 угу. и так далее. И, соответственно, вот эта вся система, она как раз позволяет увеличивать либо уменьшать скорость генерации монет. Соответственно, вот эти вот все... Монеты, вернее множители, они применяются на 888 уровней. То есть, как это работает? То есть, вы, имея у себя на кошельке там, 100 монет, отправляете одну монету одному человеку. Так. Он может отправить еще одну монету дальше, там еще дальше, еще дальше, еще дальше. И так на 888 уровней в глубину. Ширина здесь ну, значения там, особо никакого не имеет. То есть, это может быть там как угодно. Это даже, можно сказать, не глубина, а дальность распространения. Да, дальность маме распространения этой информации. Да, совершенно верно. Вот чем дальше как бы, эта информация от вас уходит, да, тем э, скорость генерации монет становится выше. Вот давайте следующий слайд, просто там будут четкие примеры этого. Да. То есть получается, что если у вас э, 0, 12 в сутки. 0,12% в сутки генерация монет. Происходит просто на ваши монеты. И вы имеете структуру, там в которой 10 тысяч монет, то это, умнож... это число умножается на 2,18. Это ваш множитель. Получается 0,26 процентов в сутки новых монет. То есть это примерно плюс 8 процентов э, за месяц. Угу. Если у вас структура становится больше, то ваш, ну и соответственно, ваши монеты генерируются, монеты в структуре генерируются. То есть скорость генерации повышается, и вы получаете 15-20% в месяц. То есть пока на сегодняшний день, э, исходя из того, что у нас э, предмайнинг 10 миллионов монет, то до уровня, там, когда будут вот уже миллиарды да. и когда будут максимальные множители, должно пройти там, несколько лет. То есть это уже будет там, к концу второго-третьего года. То есть получается сейчас пока средний... Это 15, от 15 там, до 18-19% генерации новых монет на аккаунт, в зависимости от того, э, сколько в вашей структуре находится новых людей. То есть, и сама система парамайнинга, она как раз является э, такой скрытой мотивацией к развитию сети. То есть для того, чтобы сеть призм получила много новых пользователей да, и да. генерировала много новых монет, Соответственно, каждый пользователь, держатель нового кошелька, у него есть только одна задача кому-то рассказать о призм, передать ему одну монету, ну и, соответственно, увеличить свой множитель. То есть это такая система скрытого увеличения масштабирования сети. Ну, со 115 у нас осталось 15 минут, есть вопросы. Давайте. Так. Значит... Правильно понял, что голосование по вопросам референдума тоже будет проводиться на технологии блокчейн. Да, совершенно верно. Голосование будет проводиться на технологии блокчейн. То есть это будет открытое голосование. Каждый форжащий узел, он имеет определенный адрес. И они все будут находиться а, в одной цепи сети, которая будет голосовать. То, То есть, они... По сути, а, это, эта технология а, ну, мы дадим миру настоящие но это не мы дадим как бы это уже там кто-то дал просто мы возьмем технологию блокчейн и воспользуемся для того чтобы провести честное открытое голосование Да, проверив это мы покажем что это возможно верно. возможно ли какие-то спорные моменты до референдума которые можно будет решать с помощью блокчейн голосования если да то идеально было бы чтобы вопросы то также можно было генерировать подобным образом сами вопросы, которые будут решаться на, на референдуме. Ну, в принципе, это возможно теоретически, но это нужно уже будет разговаривать. В процессе. Да, в процессе, да, то есть вот те, кто будут именно форжерами, те, кто будут иметь mm -hmm. форжащие узлы, э, они уже как бы будут решать все это. Спасибо. Вот вопрос еще: сможет ли сеть справиться с высокими нагрузками? Проводились ли какие-то тесты? Тесты проводились э, достаточно глобальные, то есть э, сеть тестировалась на протяжении нескольких месяцев на локальных серверах, и э, там использовался атомные часы, которые ускоряли время. То есть э, сама методика, модель масштабирования там, доходила там, на, до десятков миллиардов аккаунтов, то есть столько людей просто нет на планете, и э, возможные разные варианты развития сценарии и так далее. То есть... Сама логика э, блокчейна строилась из того, что проводились определенные эксперименты по масштабированию сети, и уже в рамках этих экспериментов менялась логика и парамайнинга, и форжинга, и так далее. Для того, чтобы избежать, а, возможности хардфорка какими-то там усилиями каких-то отдельных лиц, а, а, б, соответственно, сделать сеть максимально децентрализованной и четко работающей, и самое главное, быстро работающей. То есть мы говорим о том, что призм – это самая быстрая криптовалюта на сегодняшний день. Ну и естественно, она имеет уникальный парамайнинг, которого нет еще нигде, ну, на котором уже интересуется ряд MLM-компаний, они просто задают вопросы, как нам возможно использовать для продажи наших продуктов, для фиксации результатов, все это использовать на блокчейне. Какие-то еще есть вопросы? Да, вот еще есть вопрос, касающийся… Парамайнинга, для этого нужен ли форжащий узел для этого? Или это парамайнинг? Нет, парамайнинг, смотрите, здесь это два отдельных элемента, то есть система гибридная. То есть те, кто занимаются форжингом, форжингом, они никак не... Ну, то есть они тоже получают парамайнинг, так, так как это просто ну, стандартные адреса кошельков. А для того, чтобы просто парамайнить, вам не нужен форжащий узел. Достаточно вот в телефоне вот у нас обычный телефон. И вот здесь вот установлено приложение. Вот так вот можно ткнуть на него, откроется. И просто откроется кошелек, в котором бегут монетки. То есть парамайнинг работает на любом устройстве. Вот они вот здесь вот бегут просто. То есть не нужно ничего. То есть в этом и заключается вся суть технологии. То есть мы. Избегаем таких вещей, как создание каких-то конгломератов, вот как у биткоина сейчас там создаются майнинговые фермы, которые генерируют больше всех биткоинов, выводят их на рынок и зарабатывают там больше всего. Здесь модель парамайнинга позволяет генерировать монеты абсолютно каждому, а форжеры это просто люди, поддерживающие сеть, ну по большому ну, по большому, в любом случае, это люди, которые администрируют и э, поддерживают всю эту историю. Угу. Какие еще вопросы? Так, сейчас еще был вопрос. А э, когда призм может э, стать инвестиционным инструментом? А, призм Станет инвестиционным инструментом в тот момент, когда, э, во-первых, очень яркий свет и в призм очках просто замечательно себя чувствуешь. Очень рекомендую призм.space.com. Обязательно закажите. Инвестиционным инструментом призм станет а. на конечных этапах развития, а б. он станет инвестиционным инструментом, если форжеры откажутся генерацию новых монет. Но пока происходит вот этот вот процесс парамайнинга, пока монеты генерируются, будет создан центробанк некий. И этих центробанков будет много. Этот центробанк будет работать как по принципу э, на сайте при prizm.store. То есть как это будет устроено? И это будет тоже открытый код. Таких призм-сторы может каждый себе сделать. Вот каждый, кто держит там форжащий узел, или каждый лидер какой-то команды, там, или какой-то лидер MLM-сети, вот сейчас там индусы делают себе, они делают все отдельные призм-сторы. То есть как это будет работать? По API призм-стор локально определяет адреса пользователей. То есть, соответственно, если вы приходите в призм-стор, вы можете... Зарегистрироваться, ввести все свои данные платежные и купить у призм стора любое количество монет, оплатив а их там, чем угодно, там, там биткоинами, перфектами, там чуть-чуть, ну, то есть будут добавляться разные платежные системы. Соответственно, как только вы купили через API призм стора монеты, эта э, информация попала в базу. И соответственно, вы можете с этим же адресом обратиться в этот же призм стор. Да, и эти же монеты потом, ну, уже в большем количестве, вернуть их обратно, получить назад там либо биткоины, ну либо там адвокэши, перфекты и так далее и тому подобное. Юрий, вот если простым языком, сейчас э, в основном криптовалюты используются как, э, ну в качестве инвестиционного инструмента в основном, благодаря э, их э, торговле на бирже, на бирже да. за счет волатильности курсов да. в основном да. а, что у нас с призом вообще призм он будет как торговаться на бирже то есть никто не запрещает как деньги ты на этом заработать а деньги на этом заработать очень просто купить призм сегодня по правилам парамайнинга генерировать новые монеты, купить их, например, в каком-то одном из призм-сторов там за биткоин или за перфекты, адвокэши, никсы или какие-то другие валюты. Да. Купить их сегодня, напарамайнить, продать завтра опять же в этот призм-стор. Продал, захотел еще раз купить, еще раз купил, но при этом строишь свою структуру, увеличиваешь скорость добычи новых монет. И тем самым, пока идет вот этот вот первый этап становления, первые два года, то есть вот эта система будет просто покупать и продавать, то есть это по большому счету будет работать uh -huh. как обменник. Uh -huh. Но он будет работать только с теми, кто вот у призмстора купил монеты, он же может их назад uh -huh. туда и принести. Uh -huh. А, для того, чтобы, а uh -huh. для того, чтобы масштабировать свою сеть, вам достаточно. Вот вы купили там тысячу монет, и вот у вас есть структура, каждому по монеточке дали, они все навсегда стали вашими последователями, привязались uh -huh. к вам. Тем самым вы увеличиваете скорость генерации своих монет, ну и, соответственно, доход. И надо, добавить, что у призм есть большие преимущества по отношению к вот, большинству криптовалют в том, что работа с ним будет простая и легкая. То есть, когда призм станет мега актуальной, мега интересной валютой, да. то не будет вот этого торможения такого, как на блокчейн сейчас Нет, конечно, происходит. конечно. Все будет работать быстро, четко. Мы пока находимся на этапе становления, и вот в рамках этого вот этапа становления как раз вот подключаются различные лидеры, структуры и зарабатывают исключительно на парамайнинге. Если форжеры впоследствии решат, что новые монеты генерировать не нужно, то призм станет ну, вот, ограниченный. Какой-то экосистемой, в которой 9 миллиардов монет, ой, 6 миллиардов монет, и, и они просто торгуются на бирже, как биткоины. И при этом в любой момент а, можно будет выпустить этот референдум, его можно там еще раз через год провести, если вдруг сообщество mm -hmm. будет расти и понимать, что нужны новые монеты. Подытожив то, что мы сегодня говорили. Давайте следующий слайд, да, и как да. раз мы подытожим и закончим. Значит, а, миссия системы, то есть это призм. А, да. Мы говорим о том, что призм – это система, которая развивает а, новый подход к архитектуре справедливых денежных отношений, перебалансировка и честное распределение средств между людьми и всеми участниками системы, развитие технологии блокчейн в первую очередь, становление призм в качестве международной единицы расчета с последующей заменой ее а, на какие-то другие, вот, ну, то есть, чтобы она была как платежная система. То есть призм двигается в сторону именно платежной системы и развитие актуальных на сегодняшнее время эко крипто -технологий. то есть вот эти вот системы форжинга, парамайнинга и так далее. Давайте следующий слайд. Mm -hmm. Хотите быть с нами? Это очень просто. Следующий слайд. Для того, чтобы подключиться к сети призм, вот на сегодняшний день, буквально через несколько дней, заработает Призм store на котором вы сможете купить монеты но призом store будет устроен таким образом что с кошельком на котором который никому не привязан монеты купить будет нельзя то есть нужно будет сначала найти людей у которых уже есть монеты к ним привязаться хотя бы получить от них одну копейку и уже только после этого призм store примет вас как покупателя как обменник то есть вот таким образом это будет работать. То есть вы сегодня можете зайти на сайт uh, prism.space, uh, скачать либо ноду, либо установить себе кошелек в приложении, там uh, все ссылки на все uh, кошельки есть, но при этом вам в этот пустой кошелек нужно найти вот Ярослава, живого человека, который вам даст одну копейку, привяжет вас к себе, скажем так, в свою, возьмет под свое крыло, в свою структуру, и после этого вы можете совершенно спокойно Стать, на... такими же последователями Стать, для своих... да. Стать таким да. же да, последователем для своих последователей. Да. Вот. На этом, в принципе, все, наверное, если нет вопросов. Ну, в целом, наверное, да, тут у нас больше вопросов нет. В общем, появилась новая экономическая среда, да, совершенно верно. которая позволит нам по-новому совершенно вести деловые взаимоотношения, развивать... Не только а, свои отношения в качестве денег, но и новые коммуникации. Новые коммуникации, абсолютно верно. Вот И по-новому строить мир. Совершенно верно. Поэтому а, не теряйте времени, ищите тех, у кого есть призм, скачивайте себе кошельки, а, такие вебинары. Если какие-то вопросы будут появляться, вы копите эти вопросы. Мы будем проводить а, сначала какие-то закрытые вебинары, конференции для вот, лидеров. И уже после того, как будет информация распространена среди заинтересованного круга лиц, уже будут начинаться какие-то рекламные пиар-компании и так далее и тому подобное. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо, что пришли на трансляцию, спасибо за хорошие вопросы, спасибо Ярославу Чародею за то, что он поддерживал меня все эти дни. Спасибо и... Юрию за такой замечательный нам рассказ. Да, и до новых встреч. На этом канале Blockchain on Air мы будем говорить здесь не только о призм и о других криптовалютах тоже, будем приглашать сюда гостей, поэтому обязательно жмите кнопку подписаться и оставайтесь с нами. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.